Всем привет! Сегодня я с радостью хочу показать вам обновление Netpeak Checker 3.5, в котором мы значительно улучшили парсер выдачи Google. Давайте перейдем в программу и посмотрим на изменения. Теперь мы обращаемся в Google через браузер, что дает возможность выполнять JavaScript, а значит и получать больше данных. С помощью этой функции можно парсить платную рекламу, блоки шопинга и рецептов, а также доставать больше параметров для анализа, например, дополнительная информация, сюда попадает текст из дополнительных элементов сниппета, например, номера телефонов, цены или количество калорий для рецептов, дата из сниппета, что будет полезно для анализа актуальности выдачи, хлебные крошки и улучшили получение текущих параметров. Немного изменилась вкладка настроек. Раньше тут можно было указать, парсить или видео, картинки и допссылки, а теперь расширенные результаты, это дата, цены и подобное. Спецэлементы выдачи, это другие блоки на странице, например, видео или картинки, ну и платные результаты. Поэтому, если хотите проанализировать полную выдачу по какому-то запросу, то включите все три галочки. А если наоборот, вам нужны только органические результаты, выключите их. На этом все с парсером поисковых систем, и давайте перейдем в главную таблицу. Мы понимаем, что разобраться с обновлением иногда может быть сложно или просто не хватает времени. Поэтому предлагаем записаться к нам на вебинар, где мои коллеги расскажут и покажут все последние изменения, а также возможности наших программ. Ну и, конечно, ответят на все ваши вопросы. Записаться на него можно по ссылке в описании. Получив возможность парсить поисковую выдачу с выполнением JavaScript, появились и новые параметры, и вернулись некоторые старые. Например, проиндексированные урлы, чтобы узнать, сколько примерно урлов в индексе у этого сайта. Многие просили вернуть этот параметр, потому мы рады, что у нас получилось это сделать. Количество упоминаний связанных страниц по версии гугла, дополнительные ссылки. Многие используют это как признак траста документа от поисковой системы. URL из кэшированной версии. И последняя группа root domain – индексация. Многие хотят проверить, есть ли хоть какая-то версия сайта в индексе. И этот параметр поможет это сделать. Например, у вас есть список сайтов, но вы не знаете, используют они HTTP или HTTPS. Если там www в начале но проверить индексацию все-таки нужно. На этом все с обновлением Netpeak Checker 3.5. Давайте быстро приближимся к тому, что же изменилось. Все обновления касаются парсинга выдачи Google. Теперь мы получаем платные результаты, блоки шопинга и рецептов. А также собираем больше информации из сниппетов для анализа выдачи. В основной таблице расширился набор параметров для анализа сайтов и страниц. Теперь вы снова можете посмотреть, сколько у сайта документов в выдаче, есть ли дополнительные ссылки у страницы и проверить индексацию на уровне домена. Спасибо огромное за внимание. Если вам понравилось это обновление и видео, нажмите на кнопку лайка и подписывайтесь на наш канал. Хорошего вам дня и огромного трафика. Пока-пока.